на OpenMedia Групп методика очень интересная, которая была предложена. Самое важное, что она помогает на первых этапах раскрыть человека и показать, что он видит, что он хочет. Потому что, как правило, первое полное собеседование человек немножко идеализирует себя, идеализирует свои показатели, но когда он сталкивается с конкретными несложными заданиями, все вылазит на наружу и есть возможность понять, кто он есть на самом деле. Поэтому мы пока плюсуем, а потом посмотрим.